будет посвящен восстановлению учета, некому алгоритму, по которому стоит начинать восстанавливать учет. Так как мне достаточно часто приходится этим заниматься, и у меня уже выработался некий алгоритм действий, при котором я использую минимальные затраты по времени. Как правило, по восстановлению учета Достаются такие компании, где нет даже информационной базы. И приходится начинать все сначала. Я рассказываю именно в этом уроке, я буду рассказывать именно про такой случай, когда нет никакой информационной базы, и вы начинаете восстанавливать учет с какого-то периода, с какого-то года. Для этого вы создаете... То есть первое, что нужно сделать – создать чистую информационную базу. База создана, вы ее запускаете. Далее вы вносите реквизиты компании. В меню «Главное» – «Реквизиты компании». Как можно более подробнее заносите все основные реквизиты компании. НН, КПП, ОГРН, расчетный счет, название банка, адрес, телефон – налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования, различные коды статистики. После того, как вы внесли все необходимые реквизиты компании, нужно настроить учетную политику компании. Это также находится в меню главном, настройки и чуть ниже учетная политика. Здесь вы выбираете с помощью галочек или простановки точек необходимые параметры и далее обратите внимание внизу малоприметный пункт в котором большое количество настроек вот здесь синяя такая подсказка настройки налогов и отчетов обязательно заходите сюда и вы увидите сколько много здесь еще тоже различных настроек здесь вы выбираете тип системы налогообложения общие упрощенные енвд Платите ли, являетесь ли вы платильщиками торгового сбора и так далее. Проходитесь по всем этим закладочкам и настраиваете все необходимые вещи на этих закладках в зависимости от вашей компании и от вида деятельности, которым она занимается. Это второе что нужно сделать. После того, как вы ввели реквизиты организации и настроили учетную политику, если компания до этого ранее существовала, то есть если компания до этого существовала, и вы начинаете вести базу с какого-то определенного периода, с начала какого-то года, то вам необходимо вести остатки. Если компания не существовала, просто по ней не велся учет, то вы просто начинаете вводить все операции которые были. Это банк, касса, авансовые отчеты, поступление товаров, работу услуг и так далее. В моем случае я берусь всегда, мне так попадались компании по восстановлению учета, что компания ранее существовала. И мне приходилось сделать новую чистую базу и вводить остатки. Остатки можно вводить с оборотно-сальдовой ведомости. Остатки, если нет оборотно-сальдовой ведомости, а как правило ее нет, то остатки можно ввести с баланса, с последнего баланса, который сдан в налоговую инспекцию. Как производить вот остатков? У меня есть 4 очень подробных урока, которые я сейчас на этом останавливаться не буду. И вообще на каждом пункте подробно я не буду останавливаться, потому что цель этого занятия рассказать этого урока рассказать про порядок и алгоритм действия при восстановлении учета. По вводу остатков есть очень подробные четыре урока. Их можно посмотреть на моем сайте. Сайт называется auditbookkurs1s.ru Это главная страница сайта. И чтобы не листать, не пролистывать всю главную страницу сайта, вы нажимаете по ссылке «Бесплатные видеоуроки 1С Бухгалтерия 8.3». И переходите в нижний раздел страницы, где находится такой слайдер с подборкой различных видеоуроков. Вот видеоуроки по вводу остатков, их 4, под номером 31. Вот начальных остатков урок номер 1, номер 32, урок 2, номер 33 и номер 34. При щелчке на нужном уроке у вас начнется воспроизведение данного урока в новом окне. Сейчас проверим эту функцию, что это все работает. И будем двигаться дальше. Окно раскрывается на большой экран. И вы смотрите на большом экране необходимый вам урок. Я закрываю открывшуюся закладку, возвращаюсь на сайт. Итак, здесь вот последние 4 урока это по поводу остатков. После того, как вы сделали вот остатков в программу, следующее, что нужно будет сделать, это оформить сотрудников на работу. Вы берете... У работодателя данные все, это паспортные данные, это СНИЛСы, ИНН. И вводите и принимаете сотрудников на работу, узнаете их оклады и должности, соответственно. Делается это в разделе зарплаты и кадры», «Кадровый учет», «Прием сотрудников на работу». В этом разделе вы вводите сотрудников. После принятия сотрудников на работу вы производите начисление налогов и зарплаты. Программа это делает в автоматическом режиме. Если вы все правильно оформили, если вы правильно создали документы при устройстве сотрудников на работу, то все у вас произойдет в автоматическом режиме. При нажатии «Создать» начисление зарплаты, я сейчас не буду заполнять, но... Нажав по кнопочке «Заполнить» и выбрав нужный месяц, у вас здесь заполнится табличная форма с вашими сотрудниками и с суммами их окладов. И, соответственно, автоматически на форме начислятся все необходимые налоги с их заработной платы. Значит, После приема на работу сотрудников вы начисляете им зарплату за весь тот период который подлежит восстановлению по бухгалтерскому учету. После этого стоит заняться банком. Банк и касса, банковские выписки. Если есть возможность у вас выгрузить выписки из банка клиента, то вы их выгружаете и здесь нажимаете по кнопочке загрузить и выписки вам сюда загружаются. Как это сделать? У меня также есть видео -урок, Смотрите вот в этом слайдере на сайте. Если такой возможности нет, вот когда я здесь производила восстановление учета, у меня такой возможности не было, поэтому у работодателей или вам самим нужно запросить в банке бумажную распечатанную выписку и с этой выписки руками поочередно день за днем вносить все поступления нажав по кнопочке поступления и все списания с расчетного счета нажав по кнопочке списания и соответственно там выбрав необходимые реквизиты документа если по банку Проходит экваринг, когда вы разнесете банк, вы сразу увидите вот такие, такого рода операции. Вот Московский кредитный банк, как правило, большинство пользуется вот этим банком по экварингу. То после того, как вы разнесете весь банк, следует приступить к разнесению экваринговых операций. Как это делается, смотрите тоже видео урок, очень подробный. Также на сайте, сейчас я его даже покажу, видео урок здесь под номером 25. Учет операций по пластиковым картам. Экваринг. В этом уроке очень подробно рассказывается, как правильно разнести экваринговые операции. Так что на этом я тоже останавливаться не буду. Далее, если у вас был экваринг, вы его разнесли. И после этого вносите все документы по поступлению товаров, работ, услуг. Эти документы вносите в разделе «Покупка», «Поступление», «Акты накладные». Берете у работодателя бумажные документы и один за одним вносите документы, вносите суммы документов, если в документах выделяется НДС, вы выделяете НДС, вносите номера документов, вносите, вот у меня здесь документ без НДС, и вообще вот тут номер этого документа, похоже, нет, и вносите номера счет, счетов фактур. После того, как вы внесли все документы за период необходимый, вы приступаете к работе с кассой берете журнал кассира операциониста берете отчеты Z. ну сейчас уже с 1 июля это онлайн касса значит распечатываете какие-то реестры э, сервиса и вносите операции по кассе банк и касса кассовые документы и поочередно вносите операции по кассу по кассе это Приходные ордера, поступления от покупателей, как правило, торговая выручка. Также вы вносите какие-то расходные ордера, выдача под отчет денежных средств. Если вам еще предоставляются какие-то чеки, делайте авансовые отчеты. Если чеков нет, значит авансовых отчетов у вас не будет. И также не забывайте, про выплату, если у вас заработная плата. Если вы, когда разносили банк, вы не увидели выплаты заработной платы по банку, значит, зарплата выплачивается через кассу. Это все вы, опять же, уточняете у работодателя и оформляете ведомости на выплату заработной платы, платы по кассе. Это расходный ордер. Вот, например, открою первый попавшийся. Выплата зарплаты, ведомость в кассу от такого-то числа. Авансовые отчеты создаются тоже в этом же меню банк и касса. Авансовые отчеты. Вносите выда выдачу аванса, вносите оплату какой компании оплачивались или это просто расходные материалы, то на закладочке прочее вы ставите чек, его номер, дату там пишите какие-то хост товары или еще какие то, что у вас там обычно покупается сумму и счет затрат выбираете. Ну и после того как у вас уже все разнесено, вы можете приступать к регламентным операциям, закрытие месяца, и подготовки квартальных отчетов и сдачи этих отчетов в налоговую инспекцию и фонд социального страхования. Ну и также отчет у нас один остался теперь в пенсионный фонд, который называется СЗВМ. Ну вот такая вот небольшая инструкция по восстановлению учета. Вот этот порядок действий, он уже выработался у меня за много лет, поэтому...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 До свидания.